Всем привет, дорогие друзья, партнеры, подписчики моего канала. Спешу поделиться очень шикарной новостью, которая вас процентов заинтересует. Вы знаете, что я работаю в компании Женес уже пятый год. И компания э, сделала нам новый промоушен. Это круиз по Средиземному морю. И каждый из вас, неважно вы партнер нашей компании или еще вы не стали нашим партнером компании, вы можете это сделать и поехать в круиз. По Средиземному морю круиз будет в мае месяце 2019 года. Стартуем мы из Италии, затем проследуем по Испании, по нескольким городам, затем Франция и стартуем, завершаем свое путешествие в Италии. И сейчас я хочу подробно показать вам, какие условия нужно сделать в каких городах будем, и давайте все по порядку. Я повторюсь, что каждый из вас, любой человек, может выполнить эти условия. Я когда-то уже был в таком круизе за счет компании, мы были вместе с женой. Поверьте, такого потрясающего отдыха я не видел нигде. Поэтому рекомендую разобраться, вникнуть. И если вас заинтересует это путешествие, обращайтесь ко мне. Я дам пошаговую инструкцию и помогу, проведу, чтобы вы выполнили эти условия. Итак, давайте по порядку. Идем к слайдам. Так вот наш лайнер, который называется Коста Фортуна. Смотрите, шикарный какой. Высокий, большой. Вот круиз по Средиземному морю мая 2019 года. Квалификационный период с 1 октября 2018 года по 28 февраля 2019 года. 5 месяцев. Но уже осталось немного меньше. Здесь картинки, в каких городах мы будем. И вот здесь условия, квалификация по travel балам. Здесь можно э, за личную работу сделать это путешествие. Э, есть квалификация по циклам. Э, квалификация для рубинов и выше. Э, об этом я подробно... Э, Объясню тот, кто ко мне обратится, дам подробную информацию, объясню, что такое циклы, тревел баллы и так далее. И вот вы видите, что 10 мая мы стартуем из города Генуа, Италия, 11 мая Марсель, 12 мая Барселона у нас, Испания, 13 мая Валенсия, Испания, 14 мая круиз по открытому морю, то есть будем возвращаться по югу Средиземного моря, возвращаемся в Италию. Чветовекия проходим, Ла Специя, Италия, и возвращаемся в Геную. В каждом городе корабль э, приходит рано утром целый день экскурсии по городам, вечером возвращаемся на лайнер и путешествуем в другой, идем в другой город. И вот здесь условия, здесь промоушен действительно для граждан Грузии, Азербайджан, Молдовы, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан. Ну, для стран СНГ, ну и так далее. Все подробно я вам объясню. Так что желаю вам выполнить условия промоушена. Кого заинтересовало мое предложение, обращайтесь, я с удовольствием поделюсь. Всем пока-пока.